Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Друга Евгения Владимировна. Я стоматолог-терапевт города Москва. Хочу поделиться небольшим отзывом со своей стороны. Сегодня посетила мастер-класс учебного центра холдинга Мегастом «Современная ледонтия под микроскопом» мощью Андрея Ивановича. Курс мастер-класс очень понравился. Все очень показательно. Была возможность персонально поработать обработать, забломировать каналы под микроскопом под микроскопом Цайс, методом вертикальной конденсации. Очень познавательно, мне очень понравилось. вкус классный, мастер-класс классный, всем рекомендую.